Всем здравствуйте! С вами ваша Елена Евсеенко. И сегодня мы с вами собрались для того, чтобы узнать, как же будет работать наша площадка «Денежный клонопад». Итак, я перехожу в свой личный кабинет. Хочу вам напомнить, что у меня точно такой же личный кабинет, как и у всех наших партнеров. «Денежный клонопад» у нас сейчас с вами будет... В отдельной вкладке. То есть, если раньше мы нажимали «Идеальный банк» и там могли купить себе клон, то сейчас у нас отдельная вкладка для денежного клонопада. Это будет очень удобно. Мы будем видеть с вами все начисления, все пролистывается, вся статистика видна от начала и до конца. Мы также можем с вами покупать клонов, как и покупали раньше. Сколько угодно ограничений в этом не будет. У нас с вами будет слайд отдельный по клонопаду. Он пока сейчас не готов, но сейчас над этим работают. Также у нас будет и здесь очень красивый слайд сверху. Все это увидите своими глазами. И у нас на этой площадке будет ежемесячная активация, которая будет происходить у нас первого числа каждого месяца. То есть мы с вами, развивая свой бизнес, фактически будем получать зарплату. Представляете, мы будем с вами ждать этого первого числа, потому что на наши балансы сейчас будут сыпаться денежные средства. и Это будет очень круто. Но я хочу вас всех успокоить. Очень многие из своего опыта, когда есть в проекте именно активация, люди боятся, что будут вот здесь у них расти долги. То есть человек не смог оплатить ежемесячную активацию, выросла долг. Следующий месяц он не смог. Опять долг растет. Сразу хочу вас успокоить. В нашей компании долги на ваших кабинетах расти не будут. То есть, если вы не смогли оплатить абонентскую оплату, у вас будет висеть долг только 500 рублей и ни одним рублем выше. Если вы заработали на какой-либо площадке 500 рублей, она у вас пишется и, естественно, Деньги распределятся на 10 уровней вверх, то есть вы автоматически подтвердите свою активность. Что хочу еще здесь добавить? Обратите также внимание на то, что наш клонопад работает вот по такому принципу. И первое, на что бы я хотела все-таки обратить ваше внимание, что денежный клонопад – это общий глобальный маркетинг нашей компании «Идеал М». И расстановка партнеров происходит сверху вниз, слева направо. То есть, как мы сейчас работаем – вот здесь стоит спонсор. Вы спонсор для всей своей команды. Микрофоны, пожалуйста. Вы спонсор для своей команды. И когда вы приглашаете новичка, ваш партнер встает именно от вас в вашу структуру. Когда у вас идут переходы с площадок: Идеальный банк, турбомани, дабл микс. Все идут, идет расстановка сверху вниз в вашу структуру. И чем больше у вас клонов, тем больше будет начисление. Начисление происходит на каждый клон. Вот таким образом и будет работать именно площадка денежный клонопад. То есть идут передвижения по столам, все идет в вашу структуру. Если вы приглашаете новичка... Он идет в вашу структуру. В любой момент по собственному желанию вы покупаете клона, он идет в вашу структуру. И это очень круто. Но то, что касается ежемесячной активации первого числа, совершенно другая история. Вот очень много я сегодня читала в чате. Люди говорят, ой, у меня нет денег, у нас маленькая пенсия. Вы знаете, у меня вообще нет пенсии. Я работаю, я очень активно работаю, вы это видите, я стараюсь. Но я к чему это веду? То, что сейчас очень выгодно будет нашим пенсионерам принимать участие в нашем денежном клонопаде, потому что сейчас будут все зарабатывать. Когда будет происходить первого числа активация – Наши с вами клоны пойдут не в наши структуры, а в общеглобальную матрицу, сверху, вниз, слева, направо. Все будут зарабатывать по активации. Все мы с вами теперь будем здесь при активациях на равных условиях, потому что каждый из нас сможет купить, получается, только один клон в общеглобальную рандомную расстановку. Понимаете, в чем разница? Мы не можем зайти сюда 2-3 раза в месяц. Один раз каждый месяц один клон пойдет на рандомную расстановку и будет заполняться все сверху вниз, слева направо. Именно из-за этой активации. Получается, если вы сами себе решили, ой, я не хочу, ой, у меня нет денег, я не буду оплачивать абонентскую оплату, вы лишаете себя этого клона. Понимаете, вы лишаете не компанию, не вышестоящего спонсора, вы себя решаете, потому что у вас уже будет не 12 клонов в год, а гораздо меньше. Если вы ежемесячно стараетесь, чтобы у вас произошла эта оплата, у вас 12 этих клонов в рандомной-то расстановке. И представляете, что у нас сейчас в клонопаде у вас будет у каждого двойные начисления. То есть и от вашей структуры, и от общей глобальной матрицы. Идеал М. И это будет реально круто. Вы работаете со своими людьми, покупаете там клонов, не покупаете, двигаетесь по столам, у вас идят эти клоны, у вас идут начисления от вашей структуры, от вашего спонсора. Вы спонсор даете переливы своим людям. И в то же время, с первого числа, когда происходит активация, представляете, что от всей компании идет перемешка. И вы опять же получаете здесь доходы. Первый месяц мы все с вами приобретаем один клон. То есть в следующий месяц, получается, мы с вами зарабатываем на один клон. Проходит еще месяц на два клона, на три клона, на четыре клона. Представляете, с каждым месяцем наши с вами доходы будут увеличиваться. Да мы с вами будем ждать это первого числа. Вы увидите все это сами на своих кабинетах. И поверьте, это будет очень круто. И даже будет такая вот ситуация. Вот представьте, ваш партнер, вторая, там, третья не неважно. Вот он решил, я не буду делать эту абонентскую оплату. Ну, не хочу я это делать. У него на кабинете он не сможет поставить деньги на вывод. Он не сможет перевести через кабинет. То есть его кабинет будет временно заморожен. До тех пор, пока он не оплатит абонентскую оплату. Набежали там деньги по клонопаду, раз, произошла автоматическая покупка. Все люди денежки заработали. У человека кабинет разморозился. Либо он сам завел деньги, раз, оплатил. Все, прекрасно. Вы все будете зарабатывать очень большие деньги. Клонопад принесет вам всем большой результат. И люди, которые сейчас говорят, у меня нету денег, их не будет. Прекратите себя настраивать именно на негатив. Прекратите. Позвольте себе хоть раз в жизни финансовую независимость. Наша компания пришла не на один год, и я сделаю все для ее развития. Я всегда это говорю на каждой презентации. Если в каждой из вас думает о себе и о маленькой а, структурочке, то я-то думаю обо всем в целом. Понимаете, для меня самое важное – это развитие нашей компании. И я умею себя перенастраивать я готова это делать если б я раньше считала и говорила что абонентская оплата плохо сейчас я вам говорю что это у нас вынужденная мера которая нам с вами принесет очень большой результат вы сами увидите как вам будет приносить денежный клонопат и вы будете любить его еще больше мы все с вами пришли в интернет зарабатывать деньги. Мы все с вами на равных условиях. Если в денежном клонопаде, где вы по собственному желанию, в своей структуре можете двигать движение с разных площадок, покупать клоны а по своему собственному желанию, вы будете получать доходы так, как сейчас и раньше работал наш клонопад. А из-за месячной активации вы будете получать еще дополнительное начисление, И это будет очень круто. А сейчас подумайте, посмотрите, рандомные начисления. Ведь очень многие люди говорят, ой, у меня нет людей, я не могу их пригласить. Но за счет рандомной расстановки, за счет именно абонентских оплат, будете закрываться, и начисления-то идут на один клон. Представляете, а у вас их 12 в год. 12 рандомных клонов. Это будет настолько круто, вы просто должны это понять, порисовать и посчитать. Хоть раз посчитайте, не сколько вы внесете денег, а сколько вы их получите. Вот когда вы начнете именно вычислять и понимать, сколько вы можете здесь заработать, у вас совершенно по-другому будет отношение к бизнесу. Учитесь развивать свой бизнес, несите добро, как можно большему количеству людей давайте эту информацию, и вы поймете, что фактически-то мы людей не приглашаем, мы людям даем информацию, а каждый человек принимает решение сам, нужно ему это, либо нет. С вами была ваша Елена Евсеенко, я думаю, что эта информация будет интересна очень большому количеству людей.